Для того, чтобы приступить к заработку денег в интернете с партнерской программой Invest System, вам необходимо пройти процедуры регистрации. Для этого нажмите кнопку Регистрация, которая находится с правой стороны. В процессе регистрации укажите все обязательные поля, которые обозначены красной звездочкой. Важно заполнять поля только достоверными данными, чтобы не возникало недоразумений в дальнейшем. В поле «Долларовый счет Инстафорекс» вам необходимо указать счет, открытый в компании Инстафорекс. На этот счет вам будут поступать выплаты от компании Инвестсистем. После того, как средства поступят вам от компании Инвестсистем на ваш счет в компании Инстафорекс, вы сможете запрашивать средства на киви кошелек или банковскую карту. Также существует множество других способов для вывода средств, которые вы видите на экране. Для того, чтобы открыть счет в компании InstaForex, нажмите кнопку «Открыть счет». На странице открытия счета укажите все необходимые данные. Обязательно заполняйте поля только достоверными данными. Важно! На этапе инициализации укажите действующий имейл-адрес. Сразу после регистрации на него придут важные данные, которые потребуются в дальнейшем. Важно! На третьем этапе регистрации укажите тип счета «Стандарт» и валюту счета «USD». Далее введите партнерский код «Invest System», как показано на экране. Сразу после открытия счета на вашем экране появится информация, где будет указан номер счета и доступ к нему. Все эти данные вам необходимо будет записать или сохранить в надежном месте. Дополнительно эти данные будут продублированы на ваш email-адрес, который вы указывали на этапе инициализации. Скопируйте или запомните номер счета и перейдите на страницу регистрации в компании Invest System. В поле долларовый счет InstaForex введите номер долларового счета, открытый в компании InstaForex. После заполнения всех полей важно запомнить данные логин и пароль. Они потребуются для дальнейшей авторизации на сайте компании investsystem.net. Далее прочитайте партнерское соглашение, согласитесь с ним, и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Сразу после регистрации вы попадете к себе в личный кабинет партнера. В качестве приветствия компания InvestSystem начислит вам бонус в размере 10 долларов. Это реальные деньги, которые можно вывести по достижении баланса в 20 долларов. Ваш личный кабинет партнера делится на два основных раздела – Кабинет партнера и Мои рефералы. Раздел Кабинет партнера предназначен для того, чтобы вы могли приглашать клиентов на главную страницу сайта investsystem.net. Вашими клиентами могут быть ваши друзья, знакомые или любые другие пользователи интернета, которых вы можете приглашать через свой сайт, блог или социальные сети. Ваши клиенты будут торговать на рынке Форекс в автоматическом режиме, а вы будете зарабатывать до 90% от комиссии с каждой торговой сделки, которая совершается автоматическим роботом «Автопрофит» на счетах привлеченных вами клиентов, что в среднем составляет 70 долларов с одного активного клиента. Прибыль зависит от размера депозита у клиента, которого вы привели. Если, к примеру, размер депозита привлеченного вами клиента составит 100 тысяч долларов, тогда ваша прибыль может достигнуть отметки в 7 тысяч долларов в месяц. И это только с одного клиента. Раздел «Кабинет партнера» состоит из вкладок. «Баланс». Здесь отображается ваша личная информация и баланс заработанных средств. «Начисление». Здесь отображаются все начисления по каждому привлеченному клиенту. Вывод. Здесь производится вывод средств на счет в компании InstaForex. Минимальная сумма для вывода составляет 20 долларов. Промо. Здесь отображается ваша персональная партнерская ссылка, которую вам нужно будет отправлять вашим друзьям в социальных сетях или размещать ее у себя на сайте или блоге. Также в разделе «Промо» есть баннеры, которые вы можете установить у себя на сайте или блоге. Вы не знаете, как создать собственный блог? На сегодняшний день это можно сделать очень просто и совершенно бесплатно, используя современные инструменты от компании Google. Для того, чтобы упростить вам эту задачу, мы разработали для вас подробное руководство, которое поможет вам не только создать личный блог, но и начать эффективно зарабатывать на нем реальные деньги. Данное руководство мы укомплектовали и разместили на сайте 1Business.net. Настоятельно рекомендуем вам посетить этот сайт и подробно изучить информацию на нем. Следующий раздел – список клиентов. Здесь отображается весь список клиентов, которые зарегистрировались по вашей партнерской ссылке. Активные счета. Здесь отображаются счета клиентов, которые не просто зарегистрировались по вашей партнерской ссылке, но и дополнительно открыли реальный или демо-счет, где начали торговлю на рынке Форекс. Если ваши клиенты будут торговать на реальных счетах, вы будете получать за это реальные деньги. Количество переходов. Здесь отображаются все переходы по вашей партнерской ссылке. Раздел «Мои рефералы» предназначен для того, чтобы вы могли приглашать таких же партнеров, как и вы, которые будут приглашать клиентов на сайт Investsystem. Такие партнеры на сайте Investsystem называются рефералами. Процент вашего заработка будет составлять от 25% с каждого приглашенного реферала. Хотим отметить то, что это лучшая стартовая ставка по сравнению с конкурентами, у которых она редко превышает отметку в 5-10%. Например, вы пригласили реферала, который пригласил 5 клиентов. Если общий доход вашего реферала составит 2000 долларов в месяц, тогда ваш доход будет составлять 500 долларов в месяц. И это только с одного реферала. Согласитесь, это очень привлекательно. Раздел «Мои рефералы» состоит из вкладок. Баланс. Здесь отображается ваша личная информация и баланс заработанных средств. Начисления. Здесь отображаются все начисления по каждому привлеченному рефералу. Вывод. Здесь производится вывод средств на счет в компании InstaForex. Минимальная сумма для вывода составляет 5 долларов. Промо: Здесь отображаются три ваши реферальные ссылки. Первая ссылка классическая, предназначена для привлечения рефералов сразу на страницу партнерской программы. Последующие две ссылки предназначены для привлечения рефералов через сайты videoinvest.net и первый эти ссылки помогают заинтересовать рефералов дополнительной информацией. Также в разделе «Промо» есть баннеры, которые вы можете установить к себе на сайт или блог. Следующий раздел «Рефералы» – здесь отображается весь список рефералов, которые зарегистрировались по вашей реферальной ссылке. Количество переходов – здесь отображаются все переходы по вашей партнерской ссылке. Дополнительно в кабинете партнера вы можете ознакомиться с часто задаваемыми вопросами, припарковать свой домен, обратиться в службу поддержки, а также ознакомиться с рекомендациями, которые помогут вам заработать первые деньги. Партнерская программа Invest System — это на 100% рабочий бизнес. Привлекать клиентов на сайт Invest System не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – это ваше упорство и желание работать. Если у вас есть желание работать и стабильно зарабатывать от 500 до 10 тысяч долларов в месяц, для этого вам нужно на старте приложить некоторые усилия. Это является золотым правилом для любого бизнеса. Желаем вам успехов!